Привет! С вами интернет-магазин Keramis. В этом обзоре мы познакомим вас с каталогом обоев от итальянского производителя Sirpi. Коллекция виниловых обоев на бумажной основе Italian Silk. Продукция родом из Италии, будь то одежда, обувь или еда, всегда пользовались популярностью во всем мире. Обои бренда Сирпи – еще один продукт итальянского происхождения, который высоко ценится на рынке отделочных материалов по всему миру. Фабрика по производству настенных покрытий более 100 лет выпускает элегантные обои, которые украшают апартаменты по всему миру. Отделочные материалы именитого итальянского производителя хорошо известны и в Украине. Обои Серпи изготавливаются на современном европейском оборудовании, где разработчики постоянно совершенствуют технологический процесс, внедряя все новые и новые технологии. Однако они не забывают и о вековом наследии итальянских мастеров. Верность традициям проявляется прежде всего в дизайне и фактурах. Новейшие технологии позволяют нанести на основу почти любое покрытие и создать практически любое теснение и фактуру. Пастельная палитра цветов, старинные узоры и отсутствие контрастов делают коллекцию обоев Italian Silk бесподобным вариантом оформления дизайна стен ваших комнат, будь то гостиная, спальня или прихожая. Их классическая роскошь способна невероятно преображать. С этими обоями вы быстро и легко сделаете свой интерьер стильным и элегантным. В этом и заключается уникальность коллекции Italian Silk. Ее сдержанные цвета, традиционные орнаменты и растительные мотивы – эталон хорошего вкуса и мастерского воплощения и прекрасного качества. Обои под старину и нечеткие узоры коллекции придадут интерьеру загадочности, и каждый будет чувствовать себя в интерьере уютно и комфортно. Особые технологии производства обоев Italian Silk позволяют создавать на их поверхности различные эффекты и использовать металлизированные краски. Технология Surface Print воспроизводит эффект художественного полотна. Обои с таким покрытием выглядят как будто расписанными маслом и кистью. Также особенностью является технология, которая позволяет создать имитацию бархата. А технология цифровой печати позволяет качественно отображать любые изображения на полотнах. Длина рулона составляет 10 метров, ширина 53 сантиметра. Поклейка обоев происходит нанесением клея на стену. Совмещение рисунка при поклейке произвольное. Обои имеют хорошую светостойкость и особо устойчивы к чистке. В нашем интернет-магазине вы можете ознакомиться с каталогом обоев Italian Silk и другими моделями продукции этой фабрики и купить только качественную продукцию бренда Серпи. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на наш канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.